Ты кораблем мечты кружил по свету сквозь штурмы ураганы и бургу, но вот пристал когда-то в бухту эту, где. Смертный парк умер, который посадили в прошлом году. Все, дерево, все деревья выкорчивали.